Сей день в календаре никак не обозначен. Но знаешь ли, мой друг, я думаю иначе. Для всех твоих друзей он главный, без сомнения. День имени тебя, твой славный день рождения. Позволь и мне чуть-чуть стать к празднику причастной и пожелать тебе три океана счастья. Заоблачных вершин тобою покоренных, Чтоб был ты в жизнь свою отчаянно влюбленным.